Паранойя, повышенная подозрительность и увлеченность бредовыми идеями. Склонностью увидеть злой умысел в случайном стечении событий и выстраивать теории заговоров. Дневник кота Паранойка. Понедельник. Мои похитители продолжают донимать меня с помощью странных мелких вещиц, привязанных к нитке. Они обильно питаются свежим мясом, в то время как я вынужден есть сухари. Единственное, что дает мне еще силы, это надежда на побег, да еще удовлетворение от разрушения какого-нибудь подвернувшегося предмета обстановки. Завтра попробовать съесть еще одно растение в горшке. Вторник. Сегодня моя попытка уничтожить моих похитителей, крутясь у них под ногами, почти удалась. Надо попробовать это на верхних пролетах лестницы. От отвращения к моим похитителям меня снова вырвало, но сначала я сумел забраться на их любимый стул. Надо попробовать еще раз, на их кровати. Среда. Проспал весь день, решив донимать моих похитителей ночью. Например. Требуя еды, посмотрим, как подействует на них лишение сна. Четверг. Обезглавил мышь и принес им разодранное тело, чтобы они осознали, на что я способен, и прониклись страхом. Они же только кудахтали и рассуждали, какой я хороший кот. Все чего-то пошло не по плану. Пятница. Вот теперь я убедился, до какой степени они садисты. Без всякой видимой причины меня подвергли пытке водой. На этот раз, однако, в воду было добавлено жгучее, пенящееся вещество, под названием шампунь. Какие безумцы могли выдумать такую жидкость? Единственное мое утешение, я все еще ощущаю, как мои зубы впиваются в их палец. Дневник кота Паранойка. Суббота. Сегодня они устроили свое сборище. На все это время меня поместили в одиночное заключение. Однако, до меня доходил шум и мерзкий запах, из стеклянных емкостей, которые они называют пивом. Гораздо важнее то, что я случайно услыхал. Оказывается, мое сегодняшнее одиночное заточение связано с моей способностью причинять им аллергию. Надо выяснить непременно, что это и как это можно обернуть в мою пользу. Воскресенье. Я убедился, что другие заключенные находятся на особом положении, а некоторые, вероятно, подсадные утки. Пса регулярно выпускают на волю, но он всегда возвращается сам, более чем счастливый. Он явно не в себе. Птица же, с другой стороны, наверняка, стукач. Она изучила их жуткий язык и регулярно с ними разговаривает. Я уверен, она им докладывает о каждом моем движении. Сейчас помещенная в стальную клетку, она неуязвима для меня. Но я могу ждать, время на моей стороне.